Здравствуйте, садовые герои! Нас очень часто упрекают в том, что мы не уделяем внимания цветущим многолетникам. Все хвойные деревья до кустартики и очень мало цвета. Я вынуждена признать, что как бы ни были прекрасные рододендроны, сирени, гортензии и хвойные, в летний период без цветов сад очень скучный. Поэтому спешим исправиться и открываем целую рубрику, посвященную многолетним растениям. Эту рубрику я буду вести не одна, а с коллегами которые выращивают многолетние цветы. Кто, как не люди, занимающимся производством и ландшафтным дизайном, смогут лучше рассказать о многолетних и летних цветах? Помогать мне будут Денис Баташев, владелец питомника и ландшафтной компании «Ботаник». С участием Дениса уже есть несколько сюжетов. Елена Васильева, ведущая специалист питомника «Жемчужный ручей». И Анна Чернецовская, основатель компании «Времена года». Сегодня мы поговорим о баконитах или аборца. Прекрасное растение, украшающее наши цветники. Растение, которое ничем не болеет и не повреждается вредителями. При этом еще цветет. И как цветет? Его насыщенный цвет не оставит никого равнодушным. Готовясь к сюжету, обнаружил очень много роликов, где гомеопаты или народные целители превозносят целебные свойства аконита до небес. Мол, и рак вылечит, и от артриты избавят, и молодость продлит. Это, конечно, верно. Действительно, Борис может быть использован как лекарство. Его активно использовали как в восточной, так и в народной медицине. Им лечили легочные болезни, использовали как более утоляющие, даже пробовали лечить им сибирскую язву. Однако все забывают, а может и не знают, что Аканит и Давид. По преданию, легендарный хан Тимур умер, отравленный Аканитом. Соком этого растения пропитали его тюбетейку. В Древнем Риме был период, когда аконит был любимейшим ядом. Его очень часто применяли как весомый аргумент для решения проблем. И в наши дни отравления аконитом встречаются. Особенно в те периоды или в тех регионах, где рецептам и народным целителям доверяют больше, чем врачам. Токсичность растения вызвана содержанием в нем алкалоидов. В первую очередь аконитином воздействующих на центральную нервную систему и вызывающих судороги и паралич дыхательного центра. Я напомню, что грань между лекарством и ядом очень тонка, не стоит заниматься самолечением, особенно используя рецепты, найденные в интернете, и не стоит тянуть в рот все, что не приколочено. Однако и бояться этого растения не стоит. На токсичность растения оказывает влияние климатическая зона. Чем южнее вы находитесь, Тема оконит более ядовит. И наоборот, в северных регионах он намного менее токсичен. Где-то мне попадалась информация, что в Норвегии его иногда используют для кормления скота. Но я не видела и не проверяла, поэтому утверждать не буду. И еще один момент. Плодородность грунта также влияет на токсичность. Чем почва более богата, тем борец менее ядовит. Но давайте пока оставим в стороне давитые качества и поговорим об использовании канета в ландшафтном дизайне, а также видах и предпочтениях этого удивительного растения. Традиционно канит ассоциируется у нас с бабушкиным цветником. Кто детство проводил в деревне или на даче, хорошо помнит его под другим названием – башмачки или шлемни. На самом деле стиль старой советской дачи и бабушкиного цветника снова входит в моду. И, на мой взгляд, это не самая простая задача для ландшафтного дизайнера или современного садовода. Ведь хотелось бы избежать лебедей и крашеных клумб из автомобильных шин, но при этом создать атмосферу старой советской дачи. Ну а конец... Это не только привет из прошлого. Он прекрасно смотрится и в современных цветниках. Только для того, чтобы аконид заиграл, не стоит высаживать одно растение. А вы садите группу изборцев. А еще лучше, когда у вас в цветнике представлены различные сорта и виды. Тогда можно значительно увеличить период цветения. Самым распространенным видом является аконит каблучковый. Он зацветает с конца июня и цветет больше месяца. Он имеет достаточно обширный ареал. Его можно встретить на территории северной, западной и южной Европы. Такой ареал неизбежно привел к тому, что вид, в зависимости от климатических условий произрастания, сильно видоизменился. И на сегодняшний день аконит каблучковый имеет 9 подвидов. Так, в Карпатах вы встретите оконет твердый и низкий, в Альпах плотный, но все это аконит каблучковый. Растения, достигающие иногда полутора метров в высоту, с яркими синими цветами, собранными в метельчатые пристающие соцветия. Нельзя сказать, что он требователен к почвам, но к влажности почвы требователен. Ему нужен влажный в воздух проницаемый грунт. Отчасти из-за этого в регионах с жарким сухим летом его рекомендуют высаживать в полутень. а для северных регионов с очень влажным сырым климатом наоборот на солнечное открытое место. А конетка Блудькова не может похвастаться большим количеством сортов. Хотя они, конечно, есть. Но, если честно, этого и не надо. Это как раз тот случай, когда видовое растение настолько прекрасно, что никакой его сорт с ним не сравнится. Судите сами. Еще один интересный вид – это борец пестрый. Он зацветает гораздо позднее, цветет 20 дней, и цветение начинается с середины июля. Следующий вид родом с Дальнего Востока – это аканет Фишера. И хотя соцветие рыхлые, цветет он с июля по октябрь. И размерами не уступает ни каблучковому, ни пестрому. Некоторые экземпляры превышают отметку полутора метров. А вот борец высокий можно встретить как в Восточной Сибири, так и в горах Средней Азии. Его высота около двух метров. Соцветие крупные до 50 сантиметров, но цветки не очень яркие, серовато фиолетовые. Цветет с июня по июль. По агротехнике оконец высокий или еще одно его название – северный, ничем не отличается от других видов. Однако, в отличие от других собратьев, очень плохо переносит пересадку, так как у него стержневая корневая система. Эта информация будет полезна тем садоводам, которые до бесконечности любят пересаживать свои растения с места на место. Это всего лишь небольшая часть представителей обширного рода аконит. Напомню, в нем сейчас насчитывается около 300 видов, и достаточно большая их часть встречается на Дальнем Востоке. К примеру, борец щукина, киринский, дуговидный, белофиолетовый и некоторые другие. Вообще рассказывать об баконитах можно много и долго. С ними связано много мифов, легенд, исторических курьезов и даже детективных историй. Возможно, мы продолжим рубрику ботанических историй и расскажем вам самые интересные и невероятные. А пока я хотела бы рассказать вам еще о нескольких видах. Почему-то мне кажется, что у вас сложилось впечатление, что все акониты крупные, мощные, многолетники с синими, голубыми или фиолетовыми цветами. И только сортовые могут иметь другие оттенки. А вот и не так. К примеру, есть несколько видов желтыми цветами или акониты, у которых жизненная форма лиана. Начнем с лиана. К примеру, аконид бело-фиолетовый. Стебли этого растения достигают более 3 метров высоту. Это полулиана с тонкими побегами, поэтому ему нужна опора. Или его можно пустить по земле, но вид будет неаккуратный. Или оконид вьющийся, введенный в культуру еще в 18 веке. Длина побегов около 4 метров. Цвести начинает в августе. И цветение продолжается около 2 месяцев. Интересно, что у этой лианы крупные цветки и собраны они также в крупные соцветия, достигающие иногда метра. На юге западной Сибири встречается оконит волчий. Он интересен не только названием, но и желтыми или белыми цветками. Считается, что этот вид в культуре аж 16 века. Цветение продолжительное, около двух месяцев и начинается с июля. Так же, как оконитом желтой гаммы цветов можно отнести оконит дубравный, шерстистоусый. И бородатый. Как видите, аконитов много и все они по-своему неповторимые и уникальны. Главное помнить, что акониты плохо переносят жару, терпеть не могут застоя воды, но остро нуждаются во влажной почве и воздухопроницаемом грунте. Последнее говорит нам, что акониты крайне отзывчивые на рыхление. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии. Увидимся.